ремонта михарьевского локомотивного лифов цех подъемочного ремонта паровозов Thank you. котел паровоза ФД, который находится на капитальном ремонте. Зольники лежат обрезанные в Гуля, Путь, же, топка чистая. Это, это же не про, я говорю, это не тепловозный электровоз, который пришел там, промерил все и запустил еще работает. А по экономическим соображениям? По экономическим, больше, ну конечно, тепловоз паровоз в плане, ну и уголь-то дешевле, чем солярка или электричество. Ну, возни-то с ним больше. И они же уже, это ж Как вчерашний день, это только что на это. Ну, а как работает. А может не у них такая? Ну, посладно, конечно, чем-нибудь, типа, уже да, по новей, а так я не знаю, вот, смотря какой профиль, какой, а. на какой участок Сколько он потянет, а вот по лошадиным силам это надо это у технических картинках или по учебнику, я даже не скажу Ну, вот этот помощнее чем не, Здесь Л, лебедянка, бодр. она ЛЛВ, да, ПД самый мощный и все, вот, его растопили, ну чтобы вот, вот, э, растопить, вот мы P36 растапливали э, перед тем, как вот, ему ехать. Угля, дров накидали, его подожгли, и вот где-то часа 4-5 нужно, чтобы начали подниматься пары. Так это в течение этих 4-5 часов будет там пламя гореть, надо и уголь кидать чтобы только пары поднялись, ну там один-два килограмма, три, а потом уже пойдет, но ну, это же время все да не так, чтобы я же говорю раз и все, и поэтому они работают, а когда не ехать никуда, не на окно, на ну, ну, помойсе работают, на Тихорецком маневры делают паровоз, по станции таскают вот с узла <связываем> на 4 километр, на, вот, на окна ездим, ну, вот бочки прям целый состав, но ну, это его как обкатывают, это на окна ездим, челбас, газыри, тут вот где рядом. А окна это где ПМС работает? Нет, да, да, да. Но где там ремонт. Шпальную решетку, с щебенку под там Ну, туда. с машинами, вот с этими одним. Ну, ВПО там, мы, ну, да, ВПО девочные, там, всякие, да, отделочные вот да. такое ну, все. Хорошо. С машинами. Ну, такой, вот, ну, недалеко, окажется, не потому живо. что. Можно было ездить снимать. Да. Не, недалеко, потому что.. Это же не как в ПМС, Вот я в КуМэсе. А -а -а. сколько, сколько уже лет на тепловоза. А теплушка Здесь же теплушки нет, тут явка на, на, на, на 8. 12 часов. Больше 12 нельзя, чтобы вернуться. Поэтому недалеко. А так бы, да, если бы в туры, <сорошее> в туре еще, еще в бы еще был бы, да, так. Нормальная, теплушка. Ну, нормальная теплушка, я имею в виду. Это, в том-то дело. Теплушка для Пумыса, это для Кумеса нормальная теплушка, там и печка. И поспать, и есть приготовить, покупаться, да. О. Нормально все. Не вот то, что вот они ездили, мучились, это вообще как скотские условия, это так. Беш -беш. На скорую руку быстрее отправить. Саня рассказывал, более как давно. Сотку, блин. Это вот когда ехали mm. обратно, оттуда. Да. Вот это было супер, это ничего сейчас росту. они как раз-таки ехали уже в ночное время. А, можно, да? Нет. В том-то и дело, что. Видимость хуже Очень. днем. Во-первых, впереди котел, а а во-вторых. Прожектор хороший. прожектор хороший, но все равно а вот видимость. этот котел. Коль. Ну все равно. Вот ты знаешь, вот когда мы тоже уже из. Ну мы со ехали, да. уже ехали. И вот да. включили прожектор. Ну да, ты все время осматриваешь. Ну, ну, ты знаешь, там. вот стекло-то немножко за это самое это, загрязненное, да. да. А вот так вот сбоку высовывайся блять видно нормально, а прожектор когда... освещается. Да. Почему ты всегда в фильмах и вот в этих старые хроники да. показывают документальные машинисты выглядывают сюда едет он выглядит потому что стекло это плохо видно выглядываешь ты видишь лучше стекло надраило его буквально ну на 20 ну на час его хватит 10 -10. все оно опять будет все... а потом вот этот сажа забрызгивает, летит все нас стекло забрызгивает ну и профессиональная болезнь у машиниста в ухо ну все это все. не только это вот у меня дед работал на паровозе. Представьте, мороз минус 20 Андрюш, я начал работать на тепловозах, еще ходили, вот не было чехов. Вместо вот этих были Т-3. тепловозы, да, да. Я застал еще чуть-чуть. И это самое, как сборные на Батайск тянули. И Это значит маневры у нас были. Канелова, Степаная, Мечетный, Каяла, Койсух. Вот по пятистанциям мы было. делали маневры. Ага. Отцепляясь и так. Дождь не дождь, снег не снег, мороз не мороз. Без рации же не было. Был главный кондуктор и старший кондуктор. И вот сколько там вагона, Вагонов, вагонов 10-15 вот задним ходом постоянно. А ага. Потом блядь, а чего локти болят? ж а, блядь ну, все время вот так вот, понял. А вроде бы одетый, ну, вот как блядь. Ну, и вот фонарями они днем, ночью фонарями. Один, значит, там, если кривая, где-то соскакивает, стоит, смотрит. Другой, блядь, там едет, дает сигнал. блядь, да, да. Тоже на Да он, эти, на Чехи, Ну, вы, знаете, вы. На, Чехии, ну, вы на манерах, наверное, на А вот по месси, вроде бы, даже на десятках там, ну, когда окна два, откроется туда сквозняк. А на Чехи двери вот эти. Не знаешь, особенно, когда едешь, может же едешь, блядь, там, с Туапсе до Армавира, там, с Армавира до Тихорецкого. И вот это задом, когда едешь на Чехию, Ой, более, вот ты сидишь, вот она дверь, нет. а ты сидишь, вот э, управление пультом, нет. а ты задом едешь, ну, ты вот, там, а сейчас когда они еще двери, пришли новые, дует, на них ну, нормальное ну, уплотнение было, они же пришли из Чехословакии, все там. А потом, как то стали уплотнения рваться со временем, стали ставить свои, вот такие есть, щели, и, были. щели да. и вот так вот повернешь спинкой к этому гудок себя снимаешь закрываешь удачу. и еще вот так вот его к вот так вот тянет. на поясницу заматываешь да. а, на, на чё, тем, а я поехал то это это понятно сквозняки да. все а слух у них больше садился были угольные а потом же в основном мазутные Неф, нефтянки да. нефтянки работали нефтянки, нефтянки нефтянки а вот на нефтянке был когда на работу буки там шум маленький вообще сумка э там -э -э Шум вообще хана. Это на угольно-нормальном. На полном работали ребята, на это вообще, на нефтянке. Вообще. Да. Утром выходишь. И тебе что-то говорят это, а? И не слышали. А? Вот это у меня дедушка. Особенно, когда большую форсунку включат. Что это придумало? А ездили мы шум, на шум. нефтянке. А на надо, ну, а что? Андрюш, на нефтянке мы ездили в Назрак. Значит, река... туру сделали. -то. А оттуда уже из Назрани я говорю, ну что ты я говорю, я же тоже на отопление работал. Да? Я говорю, мне говорю, поучиться на ходу, блядь. И вот в ходу отопления паровоза на и на месте. Это две большие да, ради. Да и пиздец. Там ты не сидишь, не, не смотришь, блядь, в окно. Не наблюдаешь там, за свободность пути, блядь, это, за этим смотрит машинист. Твое дело, блядь, вода. И чтобы колбаса не полезла черная с трубы, Если колбаса полезла, значит все, блять, уже нефть не сгорает зуб, И я блядь. одна рука постоянно на регуляторе большой форсовки, и ешь туда чик-чик-чик-чик-чик. И смотришь, давление, твои давление, вода и труба. Да, Трубка совсем другая. Пиздец, не такая, как. Это, Боря, а вот. поехали, блять. И это поддувало виску до конца большую ему парсунку на блять на полную это да блять раз смотри упал вот, давление шутка, держать надо но не, ну, не меньше 11 Чтоб меньше 11 давление не падало он работал я работал машинистом на матрице начальство Может у него были связи там да. все а потом вот это пошло 90 он говорит почему называется? почему начала все вот это. Потому что, говорит, они были конечно. паровозы. Можно было до какого-то года, короче, паровозы были в аренде, э, не в аренде, в запасе МПС mm -hmm. и ООРЖД в запасе. Их нельзя было трогать. А потом, короче, все. Освободило ООРЖД. И, и, их как начали хуярить, говорит, резать, уничтожать. Ну вот, и, и, говорит, начали... На этом, ну как тут начали резать, давай спасать, ну и давайте деньги на этом делать. И говорит, вот это тоже начали их восстанавливать. И все, вот это герею. Вот там, это сколько деревьев осталось? Если бы ты видел, сколько вот там породилось. Да, стояло. я знаю, там вообще там было... Там пиздец. Я поделся. Да. И вот э, стояли они с пока не, не в начались 90-е годы. 90-е годы стал у нас начальник депутатов. Сколько депо? у нас когда а, на нашей дороге здесь учатся паровозы? Ну, на нашей дороге у нас... Ну, посчитаю. А, Потом ну, где-то в Питере два, наверное. В Москве два. А, не, в Москве еще. больше. Там, в этом депо Лича у них там на нет, -то, что -то у них есть, больше там паровоза. Ну, ну, Они. Знаю, которые... ну, не больше пяти наверное. Да, ну где-то. Вот я тебе говорю, в Щербинке мы были на этой о, выставке, о, о, на выставке. На выставке были, с Депо с Москвы больше всего паровоза было. С Питера была овечка, вот это, что фильм край. И нефтянка одна была. Одинчик, О, да. этот, э, как... Сейчас грава еще сучка. ФД, блин, а как жаль? Из Питера. СУ, да, ее сюда на ремонт, и здесь она останется. А, что это а вот, вот это. она же пассажирская. Пассажирская, вот будет ретротуры туры возить СП-36. У них нефтянка основную... Сергор Джиникидзе. Да. Питера было тогда. Кажется. Вот тут это за э, стояла нефтянка и, у нас и, на отоплении. Сучка, сучка нефтянка. Даже. Да. Ну это я не знаю. А да, да, да, да, да. Вот это на трере, что ли? Mm -hmm. Да, ну, и но я так. Я на ней работал. Она тоже будет. <смешно> <смешно> ЛВ уже здесь, 283 -й. Москали пригнали. А вот, вот это? Стоит это она цикла. остается, да? Да, она вот у нас ну, будет два лв 283 и 233. Хороший еще пара. почему Хороший. рассказывали эти на урале там ну, там свои начальники свои там паровозы тоже есть и они работают Это в то же время, по может. екатеринбургу или где в 36 по станции работать маневры дел mm -hmm. это вот рассказывает там тоже у них по свои ну конечно здесь вот это москва питер Отдай и борец да вот все, Восток ты знаешь, планируют власть. поехать в Уссурийск за паровозами. А, надо за надо не туда не гнать пять паровозов. А, на Москву, на Питер и сюда к нам Тихорецк. На восстановление. Значит, в 2013 году притащили, да, да? Есть, притянули металлолом с этого. Это вот Комсомольское вот Амуре. Комсомольска на Амуре. Притянулись в пять. Месяц, наверное, ехали, да Вообще командировка где-то месяца три Там больше где-то. Да? Ну, ну, кажется, даже и тут. Их на запчасти на это один, короче, из них потянули в Назарян, напали. Там самый у нас был первый командир. У нас там Они его сопровождали. Ну, не то А тянули они их, да, откуда-то... Комсомольного моря, то ли но это не они, там нет, нет. сопровождали, там, и, короче, вот в Морозовскую пригнали, а монголы, Бибулаев, ну, остальные налоги, Боря, они, у них, короче, командировка была месяц они не могли с Морозовской выехать. А потом поехали, и всего за месяц они доехали до Крыловской. И я приезжал, они все, командировка закончилась, ну, я приезжал просто по и Их Андрюха там помощник молодой с электровоза был У них вот э, Потому что электровоз дает, то есть дает Голову и хвост И скорость Не более 40 25 там вообще А это летний график И там летний как. И, и смотри и Учитывая то что э, Проехали они перевод Останавливаются на станции Бегут смазывать Если там нагрев Стоят ждут остывают и вот так следующий период, это вообще, это можно ехать, это ж не долом. Эти греются рабочие, а то вообще ты тянешь, там все разбито, подшипники, ну, просто надо постоянно бегать и смазать, чтобы они не урежут. И поэтому они, вот, говорят, у них это месяц, они а с Морозовской, да, Крыловской месяц. А, говорит больше стояли в не давали добро, потому что это, как начинают пробивать, диспетчеры поясные, да вы чё, август месяц В да, потом и так вот они до кисловодска туда возили ну, здесь по этим да они... но Показывает. Это, Показывает. это было это было да это было 90-е годы вот и тетки э -э да так говорят лихие 90-е тогда нужно было навариться да и, и оно затихло хотя наших машинистов тоже что дюра и как пытались тепловозным подпроходить, потому что все равно паровоз не пришло твое А они ж ездили многие паровозники, те, которые паровозят, и они ж в эту херню, да, ты чё, как пар, это пар, так, да, тепловоз. И говорит, приходили поднимать вот эти с Кавказской Василий Федорович, они, особенно Василий, я забыл его фамилию, ну, если вы давно, то не знаете. И он, говорит, поднялся, говорит, Э, вот. Возраст. Нет, сам он поднялся говорит, можно два пада покипели. Да, это где-то они стояли. Да и говорит, как мальчик-чук, ну, профессионал. По стенам, говорит, чуть чуть прокинул. Ну просто ему хотелось дать. Говорит, прокидал топку, все, говорит, как, как положено все на. Ездили тогда лечами. Ты же вот это вот достал, когда в лечами возили? Нет. Они... Я а, как раз. Я с ресарем работал тогда. Я, я слышал, были они по Кущёвке. Я Как раз на тепловозе работал. Приезжали, паровоз стал там по а на это... пути. Там ж гуси они... О, Стой, они. Оо! Гуси или паровозы? Гуси. Нет, ну для них это, во-первых, я первый раз всю эту фигню увидел, я еще не знал, я в депоне работал техникуме учился на третьем курсе производственная практика после в Кисловодске мы там ранжирный парк пассажирские вагоны Ну на практике там были, а мы работали день работаешь, день выходной кто в Пятигорск, кто в Есентуке на электричке я приехал в выходной, или в Пяти... Пятигорск кажется был, полазил, вот уж иду там же электричка часто ходит от минуты, в Кисловодске, электричку уже жду на Кисловодск ехать меня... и вот этот заезжает, вот представь, 93 год когда у нас, я в Кисловодск поехал, офигел в магазинах, ну, все-таки курортный город по сравнению с Тихорецким. У нас, блядь, mm -hmm. никуда ну, ничего там в этом, магазинах уточнит, ну конечно, это цена, А тут не фотоаппаратов, там какие И тут, короче, заезжает вот этот поезд Ретро с паровозом. Из вагона они в шортах там, еще в воде. У нас когда вот это одежда такой, ну что блять, И они с, с фотоаппаратами вот так вот, как ты. Да, еще типа, телефонов не было вот так вот, и у них еще нет. А вот с фотоаппаратами они выходят, в а такой, такой одежде там эти, Жил, мы, знаешь, для, это? для меня да, как-то было это. Вот это я первый раз увидел А потом я уже а в а депо начал работать. В депо начал работать. И вот они ездили, когда паровоз упал круг. Как раз в этот день они приехали. Я иду э, на работу. Нефтянка вот эта упала, которая топила. И бле... А в этот день не приезжали, попробую его вытащить, восстановить, позакрывали тепловозами, И один из них приехали, у них экскурсия, они его увидели, понабежали, паровоз упал, они думали, что это учение. А, им это объясняют, а что это такое паровоз? Это учение, блин, поднимать паровоз. Потом еще было, потом еще другое было, я вот, вот здесь вот на переработку, следствием. они приехали, короче, и ходят, им их экскурсия показывают, они там же колеса, там колесные, пележки там хоть раз это а, хоть и убирали, но все равно для них дико. А тут кто-то говорит, туалет, туалет, говорит, это, это бабы рассказывают больше, туалет, туалет, может, да, идите. Да, ну, они, короче, говорит, заходят, рюкер, туалет заходит, через выходит, ну там же насыпали этой хлорки, я представляю, там вроде ж как хотели, как лучше, как там вонинщина, а для них это да, они тут дикари, я думаю, о, блин, поэта вот эта экскурсия была. По депо тут ходили. Я помню хорошо, еще рыжие такие. у них рыжих много вот этого англичане. Не знаю. Тоже что-то летом. Тоже такая одежда, там. Футболки, шорты, там, брюки такие, да. раз А, еще такие, когда приехали, будут англичане, будут Вот надо говорить, кто-то говорит. Они уже выбирают... Да, это уже мертвые паровозы. Они только на запчасти годятся. Из 260 осталось 6. Ломка с зимним отоплением. А вон рабочая стоит.